Давай, бабки. Здарова, давай, бабки. Привет. Сори, что так долго ничего не выпускал, об этом расскажу в конце видоса. А пока что симулятор драгдиллера. В общем, мы продолжаем двигаться к нашей цели, мы собираемся захватывать весь наш город. В этой серии мы сделаем свою собственную наркоту, будем ее втюхивать. И нас пригласит один из больших боссов к нему поговорить. Так что я надеюсь, вам понравится. Мы начинаем! что то у меня бабла поднакопилась. Так, где этот чел? Надо бы бабки отмыть. Блин, как всегда, не вовремя этот комендантский час. Надеюсь, сюда мусора не пойдут. Да блин, все-таки пошли. Может побежать? Блин, че они там встали? Так, ладно, погнали. Так, они где-то рядом. Ну что вы там стоите? <плодил> да блин, сколько можно? Я отмою бабки сегодня или нет? Так, вроде бы чисто, погнали Блин, да где этот люк вонючий? Ну, ну, ну, где, где? Блин, серьезно, он всегда был в начале, я только зря так долго ждал Блин, они и здесь, ну ладно, надо по-быстрому сбегать Здорово, на вот, держи бабки Ух, блин, наконец-то Ну что там у нас пришли бабки? О, нормально. О, уже заказать дилеров пошли. Здорово, на товар. Привет, босс, вот бабки. Спасибо, до свидания. В процессе игры дилеры стали заказывать все больше наркоты, приносить мне все больше доход. Было вот ровно таких же ходок очень много, но сейчас вы увидите одну вполне себе такую красивую топовую ходочку. Так, Двойн хочет вернуть мне бабки. Ну погнали. Здорово, давай бабки. Здорово, пока. Надо бы еще отмыть бабла. Здорово. На ну, вот еще надо косарь отмыть. Здоров, держи товар. Привет, держи. Так, еще один бабки хочет отдать. Здоров, давай сюда. Босс, привет. Вот бабки. Спасибо, до свидания. Так, тут где-то была неподалеку закладка. А, бли... Заиб. Так, все, вижу закладку. Ща эти бичи пройдут. Uh -huh. все. Так, и парнишка где-то неподалеку тут стоял. А, вот и он. Сори, что так долго сам, наверное, все видел. Ну давай, удачи. Кстати, забыл сказать, что в этой серии мы еще будем максимально возможно для нашего уровня расширяться по районам. Так что все. Погнали за баллонами. Ну здорово. Мне нужны баллоны. Все, спасибо, ты тоже вали. Шало. Так, обезьянник мы открыли Ну ща еще парочку О, новый парнишка просится в дилеры Ну мы берем всех Ха, еще один, блин, растем, растем Здорово, держи, здорово Только что все продал Опа, теперь будем герыч толкать Блин, что-то дешево надо бы ценник поднять. Вот это другое дело. Расширяться будем пока что чуть-чуть попозже. А сейчас пока замесим новый вид наркоты. Приветствуем вас, дорогие друзья, на нашем кулинарном шоу Серго in the house. Сегодня Серго научит нас готовить свою собственную дурь. Так, возьмем кокс, немного фена и мета. Теперь будем замешивать. Сначала пару капель ацетона, потом все вышеупомянутые ингредиенты. Немного процетамало, чтобы потом голова не бабо. Ну и виагры для поднятия настроения. И оставляем это смешиваться примерно на 10 минут. После того, как все тщательно смешалось, перекладываем нашу смесь в сушилку. И оставляем ее там примерно тоже на 10 минут. Готовую наркоту фасуем по пакетикам в 1 грамм и раздаем нуждающимся. Все просто. Эй, парень. На попробуй. Чистый эксклюзив. Эй, мужик, не хочешь попробовать новиночку? он Уормас сразу два клиента, здорово друг. На попробую новиночку. Молодой человек, подождите, попробуйте нашу новую эксклюзивную новиночку. Здорово, держи эксклюзивчик. Последний образец. В один момент у меня появилось слишком много дилеров. Им всем нужно приносить товар или забирать у них бабки за товар. И они постоянно заказывают и приносят, заказывают и приносят. Я уже прям совсем перестал сам ходить и кому-либо что продавать, ну кроме своей, собственно, естественно, наркоты. А еще все надо делать быстро, я даже не успевал забежать домой. Да, блин. Дилеры стали приносить мне все больше и больше денег Пока не дошло до того момента Что мне просто некуда было их положить У меня просто закончилось место Ну и естественно я пошел и купил себе портфель побольше Ну и потом я пошел дальше Захватывать соседние районы О да Сразу два захватил и в один момент мне позвонил Эдди, это мой босс, и сказал, что со мной хочет встретиться один из боссов, поговорить. Опа, еще один райончик. А вот и то, о чем говорил босс мне по телефону. Нифига себе, теперь полицаи не будут шмонать. Круто. Ну вот сейчас мы это и проверим. Натуре, здорово. В этот раз у меня крупная сумма. Ну все пришло. Начинаем записываем, да? И всем здорово. В общем, как и говорил. Почему у меня так долго не было видосов? Короче, я устроился на работу. Поэтому, а и короче, у меня сейчас пока что говеный график. Я пока не знаю, как я буду еще снимать видосов. Хотя в планах было, но мне все испортили начальники. А так, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы поставили лайкосик. Больше не знаю, чего спросить. Потому что я задолбался за пару дней стажировки. Скоро все будет. Скоро будут бабки. Скоро будет все. Скоро будет загруто. Скоро будет все офигенно. Скоро будет. Короче, скоро будет скоро. Вот. Всем удачи. Всем пока.